Геша! Гешонь! Эй! Эй! Слазь! Слазь оттуда! Пс Ну-ка, псс! Что за демонстрация? Ты знаешь, что на телевизор нельзя? Давай-давай-давай-давай! Давай! Кацэ! Кацы. Геша. Рунта. Геша. Геша-та-та сейчас будет. Геша. Ты посмотрите, какая настырность, а. Уйди. Уйди оттуда. Пшу. Гешка. Гешка. Ну, ей-богу. Кацы. Каце. Ну, Каце. Геша. Гешулончка. Ну иди, пожалуйста. Ну давай, уходи. Я не совсем понимаю, что не так. Кушать ты получил, туалет у тебя чистый. Я с тобой поиграла. Тут будешь сидеть. Ну, сиди. Только ничего с полок не доставай, хорошо? A few moments later. Геша, а что ты там делаешь, а?